Когда Богу мы молимся Славя державу свою Рукою своей Богородица Селит на землю зарю Разложила белый покрова Дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Лик Богоматери». Мы продолжаем разговор о Тихвинской иконе Божьей Матери, память которой празднуется 9 июля. В прошлом выпуске я уже рассказывала вам, как эта дивная, чудотворная икона появилась на Руси. Сегодня я хотела бы познакомить вас с ее чудесами, с чудесами Явленным Пресвятой Богородицей через ее икону. И вот самое памятное знамение от иконы относится э, к 1613 году. В этом году Пресвятая Богородица спасла Тихвинскую обитель от шведов. 1613 год – это смутное время на Руси. Одна из самых трудных и печальных страниц нашей отечественной истории. Шведы, заняв Тихвинский монастырь, были вскоре вытеснены за ограду святой обители. Ну, как это произошло? В ярости, что монахи одолели действующее, хорошо обученное войско, шведский главнокомандующий Якоб Лагарде решил жестоко отомстить русским, приведя к Тихвину свои полки. Он приказал сравнять обитель с землей. Жители окрестных мест, возложив надежду на заступничество Богоматери, сбежались в монастырь и заперлись там с монахами и ратниками. Когда шведские войска окружили обитель, молодые монахи и ратники бились на стенах, а старые иноки молились с народом в храме перед чудотворной иконой. В это время... Одной благочестивой женщине Марии, получившей за два года до описываемых событий прозрение от иконы, явилась владычица со словами «Объяви всем находящимся в обители, чтобы взяли мою икону и обошли по стенам вокруг. Тогда узрят милость Божия». Икону с молебным пением обнесли по стенам. Внезапно на шведов напал такой страх, что они в панике бежали от стен обители. Этот позор привел их в неистовство. Еще большую силу стянули они к монастырю. А в обители одна была помощь, одна надежда – владычица. И какие горячие молитвы приносились к ней. Шведы готовили тайный подкоп под святые ворота. Из монастыря сделали вылазку и от захваченных пленных узнали о подкопе. Новый приступ неприятеля был отбит. Находившемуся в то время в Тихвине послушнику Соловецкого монастыря Мартиниану явилась Богоматерь со святыми Вралаамом Кутынским, Засимой Соловецким и Николаем Чудотворцем. Святитель Николай сказал, «Скажи воеводам и всем людям, что Пречистая Богоматерь, общая молитвенница о роде христианском, Умолила сына своего, Христа Бога нашего, избавить вас от врагов, и вы узрите милость Божию и победу. Два дня подряд из монастыря совершались очень удачные вылазки. Взятые в плен шведы рассказывали, что они видели, как в обитель вошло великое войско, после чего шведы с позором ушли. Через год Тихвину был прислан новый шведский отряд. Ему было приказано разорить обитель, раскидать на камни храм Богоматери и рассечь икону. В монастыре узнали об этом перед самым приходом неприятеля. Маловерные забыли, что де Лагарди не мог достигнуть желаемого потому, что вызвал на бой саму Царицу Небесную и на ее храме и священном лике думал выказать свою безумную месть. Было решено взять икону, и бежать с ней в Москву, где спокойно и мирно царствовал Михаил Федорович. Но икону не смогли вынести из монастыря, и только тогда все наконец поняли, что владычица защитит их. Стали ждать неприятеля. Воины, посланные из монастыря, увидели многочисленное шведское войско за 20 верст от стен и в страхе вернулись. Малое число защитников обители Черпая в молитве силу духа, решилась умереть на стенах, но не допустить к храму Богоматери ни одного врага. Но не жертва ждала Пречистая, а веры и надежды. За рекой Сясью шведы были поражены новым чудом. Им показалось, что многочисленное, сильно вооруженное войско со всех сторон окружает их. Сознавая, что невозможно бороться с наступавшей на них силой, Шведы бросились бежать, давя друг друга. Напрасно в монастыре ожидали врага. Когда жители окрестных деревень принесли, наконец, весть о бегстве неприятеля, то никто не мог поверить в истину слов, только когда своими глазами удостоверились случившемся, Окрестности были усыпаны брошенным оружием. Помятый кустарник, поломанный молодой лес, трупы неприятелей свидетельствовали о стремительности непонятного бегства. Это была последняя безумная попытка шведов бороться с владычицей мира. Вскоре начались переговоры о мире. Вот славная, но далеко не единственная на Руси история защиты Богоматери своей обители от врагов. Через год в Тихвин из Москвы прибыли царские послы для переговоров со шведами о мире. Они взяли с собой из монастыря список с чудотворной иконой Богоматери и отправились с ним в деревню Столбова, расположенную в 50 верстах от Тихвина. Сюда приехали и шведские послы. 10 февраля 1617 года в Столбове был заключен мир между русским государством и Швецией. Со стороны русских главной порукой мира был список с чудотворной иконой, принесенной ими из Тихвина. Впоследствии он хранился в Успенском соборе Кремля. Многие списки стихвинского первообраза прославлены чудесами исцелений от падучий болезни, беснования, слепоты, болезни ног. Особенно часто принято прибегать к этой иконе при болезни детей. В смутные времена безбожия и революционных потрясений в 20-е годы минувшего столетия Тихвинский монастырь был разорен и закрыт. Чудотворный образ перенесли в один из уцелевших приходских храмов города, где он пребывал до самого начала Великой Отечественной войны. В марте 1942 года немцы вместе с военными трофеями вывезли Тихвинскую икону в оккупированный Псков. Здесь она стала почитаться как покровительница беженцев. 4 марта 1944 года Отступающие немецкие войска перевезли чудотворный образ в Ригу, где его принял на свое попечение епископ Рижский Иоанн. Владыку Иоанна Матерь Божия избрала в хранителя своего святого образа. Вскоре святыня продолжила свой долгий путь через опаленные войной Польшу и Германию в далекую Америку. Здесь почти полвека она пребывала в православном храме в Чикаго. Кстати, настоятелем этого храма и был как раз вот плодыка Иоанн, у которого была эта икона. До конца своей жизни епископ Иоанн не оставлял попечения о чудотворной иконе. Перед смертью он завещал вернуть святой образ в Россию, когда возродится Тихвинская обитель. Волю покойного архипастора исполнил его келейник и приемный сын, протерей Сергий. 8 июля 2004 года Тихвинская икона Божьей Матери вернулась в Свято-Успенский Большой Тихвинский мужской монастырь, который избрала для своего пребывания 600 лет назад. И сейчас, ныне, в этом самом монастыре этот образ и находится. Дорогие братья и сестры, мы видим, сколь дивные чудеса творит Пресвятая Богородица через этот тихвинский образ и через другие свои образы. То есть ни в какое время не оставляет Пресвятая Богородица своего удела Руси. Так давайте сейчас, ныне переживая довольно-таки непростые времена, не терять надежды и молитвенно с верой прибегать к помощи и заступничеству Божьей Матери. И я уверена, что Пресвятая Богородица защитит нас благодатным покровом и сейчас. И впоследствии. Поздравляю вас с днем празднования этой иконы. Храним вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы. Всего вам доброго.